Всем привет, ребят! Сегодня мы продолжаем э, проходить игру Метроисход. Давайте уже начнем Итак, э, когда мы добывали дрезину, у нас произошло несколько проблем. Э, нас там преследовал Кит. И он уничтожился сам собой. Когда мы скинули обломки. О, кажется, скоро до мишки доведемся. Ладно, сначала добудем мишку для Насти, а потом сам вагон. Артем да. там Черт, это же аномалия! Ааа! Сверх Нет, открыто! Ааа! -а -а -а -а. Блин. Кажется, надо добраться до домика, и там было заночевать надо было. Ладно. Блин, снова к этому уровню. Красота. Хил с тобой... Ладно, все, бежим! На этот пусть живет. <клес> <клес> Блин, стоп, я же забыл открыть ворота. Ладно, дождемся до утега и пойдем на поиски вагона Мишки. И поиска этого места. Которые неизвестно. Так, ну что ж, поехали. <связать> <связать> так, ворота закрыты. Нам нужно открыть их. Да, блин, я тут туда опять забываюсь, что ли, Опа. Сейчас откроем ворота. И взяли. Так, противогаз нам больше так, так сказать, не требуется. Отлично. Ты чего ты, чё, не можешь? Слабак. Да -мо! -мо, да блин. Что не так? Да, ты через этот, через эту чертову дырку. О, отлично, наконец-то. Так, ну что, ж, сейчас поедем? И поехали. Надо какой-нибудь домик найти. Да муж. сука, тебе надо. Надо заночевать здесь. поспим до утра <звы> теперь можно приступать к миссии на следующий то есть к заданию Так значит аномалия может появляться только ночью а утром ее просто нет. Ладно. Так, там можно мишку добыть. Блин, походу неправильно поехала. Теперь поедет вроде правильно. Так, вот здесь на этом месте находится Мишка. Надеюсь, недалеко. Да, я так и думала. Блин, на вагон. Блин, почему он не может залезть? А, все отлично. Ох, ох, ох Да блин, поднимайся Ч ⁇ ты, блин, черепа. Ой! -э -э -э -э. <ш labour> Блин, оружие разогрелось. А не шутка. О, вот он краш. Аж из крыла появилось. Милашка. Все. С мишкой заканчиваем. А теперь лучше это поехать на дрезине. О барабан новый, отлично. Так. Ага, вот значит тут находится вагон. Так, стоп. Остановиться надо. Так. Значит, Катя не врала. Отлично. Так, забираемся И за вагоном сколько. Yeah. Поехали Да куда ты, блин, поехал? С дровами, что ли? Наконец-то. А то, блин, куда-то резина за дровами поехала. Ладно, же ночевать не будем, надо потребовать атаку. Если там какие будут. Так, спокойно. Все, все, все, все, все, все. Теперь надо добыть вагон. Господи, сколько тут людей погибло. <связать> ну что ж а так я его с даже с не использовал. <связать> не заметили пока что так пока сейчас светло о кажется этот головик Блин! Иди нафиг! Блин, я не смогу, я не смогу, блин. Так. Это безумие. Черт. тише блин. Блин Чудюк Что ты сказал? Мне она повезла, вообще, что ли? А тут ну, в говорить вообще ничего. Развели, ха-ха Ха, -ха. <свеч> <свеч> <свеч> а, господи, что я твое? О, зайчик логон подцепили теперь можно выполнять следующее. так загляну сюда добуду что есть и э, о смотрите кто там у нас белочка картинка то марка так давайте посмотрим что у нас здесь творится Чем я понавали? Черт! Так, тихо, тихо, тихо, тихо, На, тихо. Ай, <гас> тихо. О! Вот это то, что надо. Так, все, теперь. Тебя... Ну нахер, я сваливаю Экспресс. хороший вагончик в принципе. Фух, ё моё. Вот это хорошо. Так. Да едь дальше. Mm-hmm. <clears throat> Да, в принципе, недалеко осталось. Сейчас подъедем, все отдам и поступаем к следующему заданию. Если будет. Еще. Пойдем да блин, хватит светить. Давай сразу ко мне. Да едь уже, блин. <свистит> Черепаха. Ладно, сой за это. а, -а, -а точно а почему вот меня никто не встречает а качественность встречает ого сколько у меня уже встречалось Ах, да, чуть не забыл, держи. Мишка, Мишка ты вернулся. Ты герой, Мишка. Вам Так, Сипан. Чтобы просто... я чуть не забыл про эту гитару. Спасибо, ты мужик. И я твой должник. Да, точно. Да подожди-то, блин, надо гитару гунить. Ну. Давай, давай, Минуту, плиз. Надо, чтобы он остался болибо один. Ну, блин. Ну, Ч ну, под... да, ты э, забыл? Башни, что ли? Ух ты! Спасибо, братуха. Да, пожалуйста. Круто. Спасибо. История благодарности. Минут пожар, я сейчас это все оборудую. О, новые модификации тихоря, неплохо. Так, Блин. Уже все на максимуме. Прям, прям, э. Так, раз. Два. Он пускай так останется. Тяжелая военно-спектантская шлема создана на основе композитного материала нового типа и обеспечивает повышенную защиту от пуль. О, неплохо. Давайте наденем хоть немного посмотрим, как я буду выглядеть. Неплохо ну, здоров, герой. Привет Молодцом, справился Итак, вот наш план Ваша группа захватывает буксир торговцев На нем вы с князем и крестом отплываете к мосту Пока крест отвлекает охрану Вы с князем проникаете в комнату <связь> и мост. По вашему сигналу мы тараним ворота Подбираем вас И... и дай бог все получится и надеюсь без бесплатно не могу дать вам с князем больше людей по нашим данным основные силы противника охраняют ворота и... Артем, ты приглядывай за парнем молодый, он конечно разведчик что надо но все лезет на рожон, понимаешь так что подай ему пример будь потише там ты для него авторитет, а вы же Спецназ? Не танкисты? Удачи, Артём Надеюсь, все получится Фух, надеюсь, все получится без каких-либо путешествий